Всем привет дорогие друзья, с вами Channel и сегодня будем продолжать проходить Метро Эксодус. В прошлой серии мы э, захватили, получается, какой то такой большой яхту, ну не яхту, а катер, наверное, и потом поехали на мост, забрались на мост там, поубивали вот этих охранников, там, которые защищали папа какого-то, и потом он там начал орать что-то, там Аврора поехала... И, короче, там мы потеряли князя, и нам пришлось прыгать на пол... получается, где-то с окна какого-то, там, получается, с балкона, наверное, на поезд и куда-то уезжать. И вот сейчас мы приехали, получается, уже как-то резко осень наступила, получается. Хотя должна весна быть. Ну ладно, сейчас чем будем продолжать. Возьмите обязательно что-нибудь себе покушать, вкусненькое. Уже... Я монтау, ну да, мы видели. Ну там радиация, конечно, жесткая. Да, всем хочу приятного Примаю просмотра пожелать. Да, испарил ага. Эмон... разрушил прежнюю жизнь. Он, ну, он разрушил. перед обещанной встречей с министром обороны. А мы с ним встретились, на там, нас по военного, походу, вырубили, я сдох. Ну, я Ребят помню, как мы остановились на этом. Восторга. И ага. вопросы, с колен. Какую не страну не там пять человек осталось? Кто живых? Мешает правительству поднимать страну с колен них кто? Тут все кто там 20 лет? Не знаю. Я Они себе жили, кайфовали, а мы забистили. тут выживали, как Вы могли, и поддыхали там простят тоже, И все поедут домой. Это не скоро будет. Нет. Нам надо к Новосибирск вообще-то добраться. Пока мы до Новосибирска не дойдем и дам дальше, там мы никуда не уйдем. Что происходит? У меня текстурки, кстати, да. сломались. Текстурки не прогрузились в смысле. А, но ну это я видел. Нас убил сейчас. Не надо туда идти. Нас вырубят и все плохо будет. Что-то реально текстурки не прогрузились еще. Так, телефончик. Давай я могу позвонить. Что это? А, а, Б, В, Г, Д. Это что алфавит написано? Ну, если ты алфавит забыл, то ты можешь в принципе его выучить опять. Но ну, нет не полный алфавит. Тут только до л а дальше все угадывает дальше сам учи сам как хочешь на какая-то хрень да нас вырубят не я не обнилез серьезно я бы развернулся и домой поехал нафига мне на надо да да я, я артём не за артем не сдается артем до конца идет и своей цели пошли. Чего мы приехали, нет? Телефон позвонить надо, мы застряли в лифте походу. А ч все? Надя, я сейчас буду по вам шмалять. Где вы? Чего там стоите, на нас смотрите, офигели совсем? Открывайте, я сказал. Где тут двери нету? Что делать? делать, блин, ну нафига свет включать было. Ага, блин. Чё вообще? Чё, полковники стоят? Чё, ага. Есть и, и, и есть Артемка еще. Конечно, на высшем, конечно обязательно. Женщины, дети давно не было. Да потому что они тут сидели 20 лет и ничего не видели. Они даже на улицу не уходили, там у них все подрёпано Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Блин, перезаряли. А я убил там двоих уже. Они бессмертные. А вс ⁇ уже ничего сделать нельзя. Дебилы какие-то, бомжи бессмертные, в смысле. Я же их убил уже. Ну. Ч ⁇ ты? Я тебя бы что-то прострелял тебя я ему вс обойму всадил, он такой ещё меня ногой ударил. В смысле? Блин. Взял, убил, короче, меня. Ч, вс, я сдох? А, нет, не тащит куда-то уже. Связали. Нормально. Теперь сейчас на шашин повесит, повесят, да? Что происходит? Где Кого-то там уже... А, Меллика, еб... нормально. Да. Мелика бьют уже. Все идет по плану. Пока. В смысле министр? А, министр обороны? А, не, не обороны, министр здравоохранения, что ли? Тебя должны были уволить, что ты творишь, он стал каким-то маньяком, блин. Что он творит? Он кого-то... Он уже кого-то повесил, он там чё, висит уже, блин. И он еще один. Уже троих повесили. Или там еще где-то есть. Он там еще кто-то черепа смотрите стоят офигеть Черт, Черт, что тут ловит, творится да. нифига себе тут везде скелеты здесь, полковник, здесь. Мы, мы тот правительство, правительство которое вы заслуживаете, вы заслуживаете. ну да Ты смеешь, вы же, вы же просто... да людоеды, ну, я так и подумал сейчас будет на, на костре сжечь а где костер чуть не вижу а то у вас желчи. А чего знает, когда Никто. Вот На <сёк> а, коронавирусом заболел, блин. -яй -яй, девушка, что за тон? А бери, ты что за тон? Бери, да, я че ты очкарих, блин? Очки нацепил, блин, тут он и он выпендривается он уже. Он ум. Ум. Ходит умный такой. Сволочки, да Сволочки, пусти, пусти, да пусти. давайте я к 47 достану и все, меня уже задолбали, серьезно не уйдет а в чем проблема реально взять коллаж достать и все Мне это все уже надоело давайте я хочу пропустить чудом там трендит, не интересно даже кого-то борщик варят из человеченки нормально позовите ваших лицов на поезде и вам ясно ну правильно чат придут и вас завалит нахрен и все ваши вот это людоедом хана придет нет, мы не согласны. Когда мы с вами закончим, он не Нет, я просто тебя возьму и убью, и все. Ж, из, вас из вас тебя уху сделаю, и все. В принципе, какая разница? А так, в принципе, особо не буду упорствовать. Нет, действительно. Подавиться, чего реально будет на обед пускать? Да. Что тут происходит? Топор убери свой, я не понял. Ты лицоруб ёбну. чего они там орут то да прыгайте нахрен оттуда. Да Доделай, чтобы гостей поганых покушаем. Себя покушать? Ты чё? Себя руку отруби и ешь? Вот так-то нафиг. Теперь в тебя будет кушать крысы. Правительство. топ это мельник? Так вот же мельник. А чё, А там кто? До последнего. Да, убей ты этих дебил. Это кто? Это Сэм? О, это Сэм, нифига себе. Сэм красавчик. Там, кстати, есть э, отдельные, конечно, дополнения про него, но это прикольно, реально. Так, ч ⁇ всех поубивали? Блин, а кто-то уже не выжил. По-моему, только до нас убили его. Ладно, Кейт, пошли. В лифт! Нет, не работает. Куда идти? Давай сюда. Хупа. Нет, нельзя. Блин, а что делать? Это уже все сломано. Борщик поесть. Да я не хочу этот борщик есть. Ох ты, нифига себе, это кто? У меня патроны закончились. Убивает меня. А вот этот бомж. Серьезно? Так вы чё угораете? Блин, давай накачивать. Да накачивать ты дебил я все убьют сейчас. Убьют. На тебя хэдшот хэдшот тебе. Хедшот, хедшот тебе и... Да офигеть, сколько их тут вообще! Хедшоты прописываем, нормально! -мо, сколько их тут вообще их тут со всех сторон, в смысле? А как не убивать-то их вообще? Патроны на первом оружии закончились на К47 получается. Один патрон, ну я понял. Я хедшоты ему прописал, ты Чё? Башку тебя расхреначу нафиг. Ай, да наш. Блин, что происходит? Дебилы, стоять. А все? Тут у вас патроны есть? О! О! Нормально, давай. Давай вкалывай в себе все, что можно. О, вот это нормас. Расколбас полный, че будет. Но это как раз для того, чтобы нормально поиграть с ними. Нормально сейчас будем их убивать? Просто на наизи. Так, давай, кто? Кто? Налетайте. Нет, никого не будет? Сейчас новая волна идет. Зомби? Зомби против нас будет или кто? d 6 Да, кстати, похож. Кстати, реально похож, согласен. Только внизу там вообще радиация большая была. А Сэм тоже получается вместе со мной тогда играл? Или как? Тоже со мной участвовал, если он помнит, как Д6 вы... выглядит. Идиот. Да не, идиот, вроде лучше брать не надо. Возьмите меня. Кого? К, зачем? Кто идиот? Кто из них идиот? Я не понял. Я не помню. Вот это идиот, да? Вроде бы он. Похож, походу. Ну, поехали. Открывайте ворота. Что происходит? Кто-то есть? Нет. Так, но ну я помню. Реально как дышать, кстати. Тут патрончики должны быть. Я помню, раньше тут газы был. Это я для себя возьму. Давай открывай ворота. Что творится? Это мне не нравится. Вы что, карать? Я себя сам закрыл что ли получается? Я чё, дебил что ли? Я сам себя закрыл. Вот это дебилка, конечно. Я сам себя закрыл, получается. А можно открыть, пожалуйста, меня? Фу, я походу сам себя чуть не убил. Стоям бы. Ты куда? Сам себя подорвал. Ну, молодец. Ты кого шмаляешь? Ты чё? Ты в курсе, кто я такой вообще? Так, кто тут у нас? Ага, патрончики всякие. Интересненько. На чире отдыхает нормально все. Я понял. Я понял ваш смысл. Тогда я беру дробаш. И сейчас будем всех убивать нафиг. Короче, с топорами дебилы бегают. Артём, не нашёл. Скорее, на счету. Конечно, нашел. А ч ⁇ просто с ноги вырубил? Вы будете вместе с ними лежать, я понял. Вы поняли? греби куда гребить так да что происходит успокойтесь Дед, успокойся ты чё буйный такой ем тут морг не я манал тут чё сложнее страшнее блин становится еда ты сам еда ты понял Ты сам для себя едой теперь стал сам для себя да сам теперь жри рука торчит что происходит не реально люди доеды что ли? Они что, не шутили получается, реально руки валяются. Капец. Не сюда. Он по-моему живой. Мужик живой еще, можно его спасти? Кого? Себя возьми, да. Кого хочешь, бери, но меня не надо. Но меня не надо. Опять пролазить через. Я не люблю эти места. Они что-то парами бегают. Они меня убьют на изи. А нет, вроде бы никого нет. Или я правильно иду вообще? Нет? Так надо обыскать, что? Нормально. А что тут у нас? А, Пулеметик. Нет, не они... вы. Ну-ка, нет, это автомат. Но это неплохой автомат. Давай посмотрим. А как он? В принципе, нормально. А возьмем, а ч нет? Чем про чем проблема-то? Не взять его. Я возьму. Кто это? Что-то мне это не нравится все Ну ладно, полезно. У нас выбора нету. Просто либо куда-то идешь, или никуда не идешь. куда скинули мне. Это типа напугать меня, но я не боюсь. Я уже такое перевидел. Мне вообще плевать как-то. Откуда он выпал? Так тут же никого нет в смысле. Как так-то? Как это получилось у него? Тут никого нету, но он как-то успел выпасть. А нафига я это сделал? Ладно. Ладно, у меня тут дофига всего. Я могу хоть калываться, не бить. В принципе, в принципе и не экономить пока что. что творится? Куда идти? Вентиляторы лезть? Да вы чё угораете, я не полезу вентилятор. Ну это маяк, типа и чё Может мне сюда лезть не надо вообще? Тут же ничего нету. Тут просто. Можно лезть. Ну ты и хочешь, ну и лезть. Но я, я не рекомендую. Тут нет ничего, в смысле, ни дверей, ничего. Я думал, там можно пролезть куда-то. Ни хрена. Нельзя. Можно было я... Еда. Еда упала. Он маневрирует ни хрена ты чел ты охренеть ты маневрируешь а тут яд как не пройти теперь тут яд можно отключить яд а теперь типа туда пролезть а давай попробуем реально потому что у нас я через яд не пойду мне нафиг она не надо ты возьми куда ты ножами бросаешься у меня ножей не очень много то особо С, чтобы Тебе что? Я туда не пойду. Там кого-то пытают. Сюда. В толчок? Ну в толчок, наверное, по будет получше. То есть я хрен его знаю, куда я прыгну. В толчок лучше уже будет. Смешно. Тебе смешно? А чего вы не смеетесь, я не понял? Вы ч ⁇ меня не уважаете? Я ну быстро смеяться, я сказал. Что творится у вас тут? Куда? Куда кого? Блин, не попал. Я убил всех. Давайте, падайте, чего вы? Офигеть, тут у вас сколько всего интересного есть. Офигеть, это людоеда, реально. Бедные мужики вообще. А он тоже, оказывается, был таким же, как и я. Кто? Твари побегают? Ни хрена себе у него пулеметик. Та твари охренели. У меня ноль этих, все, ни она У меня нету. Блин, кого-то заквасерировали. так как нету никакой аптечки, вы ч ⁇ у вас есть какой-то стол, чтобы сделать что-то? Или они ни хрена не делают, они дебилы? Да есть у них что-то что есть. Да быть такого не может. Как я сейчас сдохну, получается? Так, давайте быстро сохранение. Я боюсь реально сдохнуть. А сдохнуть нефиг делать просто. Шел, шел, как-то споткнулся и все. И все. Да аптечки где? а идет запись уже давайте а тут и так уже записано все куда идти а типа по ящичкам побегай ну ладно по ящикам так по ящикам Так, а ну-ка сохраняемся, я боюсь просто уже всего. А ну как где еще? Блин, все обчистили уже до меня. Да как так как так-то, ну? ну, мужики, ну вы что делаете? Ну приберегли что-то для меня. А я могу, кстати, ножом убивать их. А, я ножом его убил. Э, тебя? Полный Анну не нашел. Сам... Блин, это фрик. Ну да, для него фрик это. Блин, он где-то рядом. Хорошо, что он рядом где-то. Офигеть. Это зомбари какие-то. Блин, попал же меня. Ну, как так-то? А чё один на, на разведку пошёл уже сразу? Блин, хватит пугать меня. Надоел. Ну, Взрывает, я пугаюсь, потому что я не понимаю. Какого хрена? Вот как ты появился здесь а я в шоке просто в шике в шике и в шоке сейчас наверху появится да еще один ага не бою недоступно а что мне теперь сделать бой зак завершен вот бой завершен все хорошо давайте с миром пожалуйста я Я с миром к вам иду Да, убери свою лопатку какого хрена я с миром шел бы взяли у меня убили это какие-то страны Замбари, зомбари мне кажется это даже не людоеды это зомбари Они себя ведут как... себя ведут как зомбари серьезно Разницы нет никакой Ну у вас есть аптечка ну чего вы делаете Ну, есть же у кого-то аптечки, ну. еще нету? Минус. Один минус. Нахрен пошел? Сохранение. Не, я, я не буду больше ва по вашим правилам играть. Я манал. У меня нету хп вообще ни одного. А кто-то упал. Там свеча упала какая-то, иди подними. У меня не трожь. Так, надо какую-то эту хрень врубить, наверное. И чё? И ч-то? Идёт запись. Что-то мне это всё не нравится. Идёт запись, блин. А, у меня все сохранение уже получается есть. А, ну у меня сохраняется само. Да, отдай ты мне, ну. И куда идти, я сюда не пойду. Это хрень какая-то. А, типа сюда. А вы не поедешь что меня убьют кто-то? Он бессмертный. Блин. так какого хрена ты сюда пришел? Иди куда ты был. Он взял сюда, пришел, он что, охренелся всем. Ты сюда вообще не должен был идти. Еда, блин, тупая. Ты еда. Короче, давайте скрафтим. Э, в смысле. Давайте скрафтим. Аптечки, а то без этого никак нельзя. Пять аптечек. Ну, я думаю, нормально. Хватит. Так, можно еще патрончики ага, вот так офигенно о нормально теперь но ну, это я да нормально все не не, -не, не будем Мы будем этим заниматься конечно это все интересно очень все давай колись нормально все будет все колюсь нормально должно заживать а все максимум чего там вроде бы больше можно я столько собираю собираю а он не, не делает, не делает. почему он угорает? Выходи, я сказал. А я убил? Вон, нормально. Смешно тебе, да? Ты на аптечке пойдешь мне. меня, пойдёт. Ты у меня на аптечке пойдешь, я сказал. Реально, на аптечке пойдешь. Так, а ты хватит, смотришь, маленький. Смотри. Попал. Собака. На ну, одну пульку нормально. Что-то я бы умирал бы со временем куда он пошел <звучит> Тварь, ты, умирай, ты будешь умирать сегодня нет я сказал ты будешь сегодня умирать он умирает от чего-то или нет Как у меня пули там? Охренеть, он шмаляет и Офигеть, он. А, от чего можно его убить, интересно? А можно его убить от. Э... Ты убирать будешь сегодня, я не понимаю. Ч он бессмертный такой? Ай-яй-яй, бой у меня тут, тут все-таки аптечки не бесконечные, ты понимаешь? Мне он только три осталось. А патроны тебя кончаются? Нет. Дай выйти, пожалуйста. Мне надо его покушать. Ну, попадает все равно. равно. попадает. Смотри, какой ему выпадет. Он умеет вот, даже попадать. Да, это надолго походу будет я там вообще по 5 заходу походу идет и перезарядка за 10 за 5 секунд блин. все перебегаем перебегаем ща я тебя убью этим оружием А, так это вот этот медик получается? Ты сдох. Все, я убил этого босса дебильного. Да ты иди сюда. А, он упал? Что он делает? Какой-то дебил. Он типа сначала хотел прыгнуть на меня, но решил полетать. Полетал? Нормально как ты? Получается, это тот медик был, ну вот этот который из правительства. Офигеть, это он! Лицо же такое же. Ну, офигеть. Что это пулемет? Я буду его использовать, не интересно. Ну блин, этих патроны нет, а как я его буду? Да я не буду его использовать, наверное. А смысл? Не, ну глобальных мобов таких убивать жестких я не буду, конечно наверное так я не вижу смысла мне моё оружие оружие в принципе вполне подходит офигеть Пацаны, давайте успокоимся откинулся откинулся и откинулся короче что будет забежать на меня еще или все поняли там еще такой какой-то пост еще один ну хватит я уже одного прошел нет ты будешь умирать так что за хрень у меня реально патроны кончаются мужики давайте успокоимся походу этот пулемет для этого наверное сделал хорошо я поменяю свою тактику будем пулеметом пользоваться а нет не будем мы пулеметом пользоваться у нас оружие ну, у нас нет патронов были патроны я бы давно бы это уже сделал а так нет не сегодня короче там умрите ну бессмертный ходит тут ходит тут не умирает еще офигеть. так нельзя делать надо умирать так патроны есть ну-ка нет патронов, блин. Как так-то? У патронов нету. Так, книжки типа умные такие, рука. Нормально. Ну а что, ничего лишнего нет вообще. Тут чел повесь Ага, гвоздями забили. Нет, все, и нормально, я считаю. У кого-то уже на операцию перевели. Нормально. Хирурги, ⁇ -мо ⁇ Теперь понятно, почему у нас медицина такая опасная. Ну, блин, блин реально пришел блин, блин, хирургу, он тебе вот такую хрена наделал и все, и сожрал потом. Нормально. Вот это, вот это вот хирурги в России и в снг в принципе, почти во всем такие, в принципе. Ладно, давайте проходим, тут ничего нет, интересно. Чел живой? Ты... А, это она, блин. Я думал, это какой-то чел уже сдох. А это, а, ну окей, да ладно. давай спасай. Блин, опять министр? а кто тогда а кого я? Он выжил, что ли? Я же, я же тебя убил. костюмчик офигенный у тебя. Я же тебя убил, ты в костюме был. Все, убиваю. Второй раз убиваю. Да, не убивайте, я тебя уже убил. Все, тебя, тебя будут жрать твои же друзья. Слава Богу. Вот, спасибо. Я буду еще один ножик, буду кидаться. им Я же один ножик там кинул случайно. Вот и все, еще один прибавился. Теперь все хорошо будет. Идем. Полковник, полковник, обязательно надо идти. А тебя я на всякий случай еще раз убью, потому что ты меня задолбал, серьезно. Это я бы убил, он выжил Офигеть. Вот вы эй, вы понимаете, как Иди это все жестко? Они еще выживают эти каннибалы. Мало того, что они реально Блин, другие убивают, блядь. Не А это, получается, ничего выживает. Когда их убили. Ну, ну, не все, конечно, но как-то министру удалось это сделать. Пришлось второй раз убивать его. Офигеть. Все, пошли. Давай быстрее, шевели булками. Ну, я понимаю, все там плохо все, да. Ну, надо, побыстрее быстрее надо. Давай я, я на руках понесу. Ну, что проблема? Там сейчас, пока мы дойдем уже всех поубивают наших. книжечку возьму, почитаю. Давай, заходим. Приехали, я думаю, вряд ли найдем чего, чего похуже. Было. Не, нашли, нашли. Волга, Волга это вообще просто легчайшая просто. А тут посложнее, особенно когда у тебя здоровья нету. Ни хрена у тебя нет, в принципе. Это вообще нереально сделать. Давай нажимай, Артемка. Чем проблема? Нажимай, чё, кнопочки. Чуть не давай нажимай. А здесь и Поехали. Нажимай. У меня, по-моему, вообще патронов нет. Вообще печалька нет, с патронами. Похоже, ну, точно нет. Ну, еще. А нельзя. Да пить? почему я пока в лифте могу ехать могу, в принципе, без проблем скрафтить себе что-нибудь? Все, давай. Сейчас опять будут каннибалы эти, да, встречаться. Или уже все будет хорошо. А, ну понятно, кого-то уже поубивали. А, это этих не так раз кандидатов? Нет, это министр, да. что ты там печатаешь? А, играешь в дотку, я понял. Вс ясно. Не буду отвлекать от э, дотки. Ой, это ч? это чел. Ты что там играешь? Мелик. это, это не мельник, это какой-то чел сидит, играет он сидит играть? Да можно тебя пушку Что там такое? А, играет во что-то. что, а что, -то что -то ты играешь? чуть-чуть тебе какой-то монитор странный? и монитор вообще не показывает. Ты его точно включил, да? Что-то печатаете, нормально. Блин. Он даже не играет. Он печатает что-то. Что-то Ответь. Ковчег э, передумали, поклятие наших э, э, устроить только те со своим счетом ага, будем что делать выбираться отсюда, логично что тут делать еще, буря, э, прикольно, хотя бы что-то показывает операция буря а тут ничего не показывают. все информации, все информации устарело комплексы ПВО, штабы все устарело, да а внизу это что? Каспий, первый центр связи. И Еще в Новосибирске не такой не же отмечен. отмечен. Новосибирск поехали. Не знаю, Ваня. Надо да, надо решать. А, все вместе, полковник-сервис, поторопились. Тут жарковато стало. Ну да, особенно после этого босса, вообще жарко мне стало. Зачем ты ломаешься? А, ну хотя, в принципе, так и надо. Ну давай быстрее, идиот, ломай. Ну, там нормально он наломал там что-то лапками своими кошачьими блин чё встречаем гостей блин, да зачем меня пихать? А вслед... да никого тут нету все хорошо тут все уже полегли давно никого нету я проверил все хорошо здесь можем ехать я подъезжает даже станция о, нормально. Давайте открывайте ворота. Не понял. Открывайте. В смысле? Ч, туда? А. Че? А конь и что? Типа так надо, да? Типа задумки? Или чё? Ну все, садимся, поехали. Тут никого нет. Кого можно было всех мы убили, в принципе. Все, поехали, нормально, все будет. Да все, хватит. Им и так нормально досталось. Все, они будут вздыхать. Нормально. Это наш? Это наш? Нет, это не наш? Ладно, мы спускаемся. Я не люблю такие газовые пушки вообще. Лично надо их дергать. Не надо сдыхать Нет. Давайте хорошо, вот, приехали. Давайте это наши Все набор. Давай, приезжаем. Там уже все подрывается, как прошлую серии, в прошлых сериях. Мы же дышать взорвали, но тоже -то взорвать будет. Да сколько их тут вообще? Тут миллиард тоже. Испавнятся и, спавнятся, и спавнятся. вы чё не прекращаются? Офигеть, толпа и дебило бы с плюшками. Офигеть, идите хокей играть, чего вот туда пришли? А их нет смысла убивать, они не догонят нас никак. Я их даже убивать не буду. Вс. этот как пробежал смысл, значит, читер. Казнить читера. Кстати, место, похоже, окончательно оубер. Пора в настоящий правительственный бункер. бункер. А это что было? Просто обычная бункер людоедов, что ли? Прикиньте, мы даже в правительственный бункер не попали. Это был, оказывается, людоедов бункер. А настоящий нету нигде. Ну да. Что что по закону военного времени, что в Москве полковник и оттуда генерал. Как салага поверил. Ну так ты салага, оказывается. Не полковник теперь. тебя понизили это салаги теперь все не матерись нормально что теперь сделаешь но ну, вот так вот не повезло нам в следующий раз повезет что теперь Может, у... не унывай чтобы что я повторю твой вопрос что теперь делать что Ну Может, уже как есть такие есть им войну, а смысл мы в новосибирск я едем на подходе, да она подходит И да. Сможем... Нет смысла возвращаться домой, да вообще нет ноль, <связывая> просто ноль процентов просто возвращая, да возвращаться домой, нет вообще никакого смысла. Помните, мы ехали и сюда пять серий, чтобы возвращаться назад или а как? Даже 6 том, уже шестая пошла. Нет смысла, я не вижу. Если мы уже пошли, так мы будем идти до конца. Все, только как место найти? Мотаться. Ну а что делать? А мы всегда мотаемся с места. С, на на да. с места на место. Вот, в прошлой серии мы были на, в, на Волге, и сейчас что, мы и уже как-то оказались в и этом. Где? Я даже не знаю, где а мы в находимся в сейчас. Связи. Несколько лет после войны Блин, в бункере оказались. это ма а, ну короче, там, с на с там с находимся. Тут есть Данные, данные... данные... На... А, данные, данные радиоакционной разведки. Даже простые свежие спутниковые данные чего? Это идея. Поехали? Если в этом центре что-нибудь что похуже каннибалов? А, да нет, навряд ли. Так они каннибалы, блин, в принципе, они еще хуже. Они тебя будут вообще убивать стопором, стопора за один удар все ты лях. И все. А там они будут пока же попадут меня, я убью их пять раз. Нет смысла доставаться нету просто нету надо ехать обязательно что-то я карту суешь ну коспи один и что ковчег коспи один поедем интересно надеюсь это коспи один в Каспи. Три месяца, месяца в пути, три месяца испытания. После, После Ямонтарова мы уже готовы 1, к чему угодно. От центра связи Каспи-1 нас отделяет считанные километры. Найдется ли, 1, на, хранящихся, километры. На, Найдется ли на хранящихся на картах безопасно пройдется место? Ж... Где мы сможем покойно жить? На конец покойно жить что знаю. нам остается, кроме надежды? Что ты не отдаешь себе знать? Эти паш больше страдает от рыбы. Да и Эвроро не в лучшей форме. форме. Старые шпалы Уголь и кончился, Куда? ее пришлось перевести на подновой форме Старые шпалы. И пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. все загрузилось наконец-то. Ну и будем, короче, заканчивать. все мы уже нормально одолели этого правительства. Хотя бы кого-то, хотя бы одного из мест здравоохранения, ну хотя бы кого-то. По-моему, в этом и том же месте были там, где в карьере. по-моему, особо далеко не уехали. Песчаные бури, да, сейчас будут начнутся. И, походу, в пустыню приехали. Не, мы приехали, по-моему, в эту, как, в Америку. Там же вот эти вот все скалы, вот эти вот. Камни, я помню. Не помню точно штат, но там был такой. приехали. Один песок, кругом, жара. Нормально, нет, like, нормально. Конечно, после Москвы это, да, такое машина. Вот там Это машина. Нифига, это машина. Это пуханка, блин, разрезанная какая-то. Это просто каркас и железо, блин, горявая, которая уже отвалилась. Что за бред? Я бы не сказал, что это полноценная машина. Мне тоже. Пойдем. Пойдемте. И чё? Ну и что, мы едем дальше. Совсем плохо. Остальные пока держатся в нормальной форме. Получается только вот мы. Вс ⁇ останавливайте поезд. Я приехал. Я сойду, короче. На разведку. Ну сейчас пойдем, да. А нельзя? Почему? В смысле нельзя. Почему нельзя? Можно. Это что такое двигатель? Так и решайте, в чем проблема? Хоть воды и топлива, но это будет сложнее. Тут воды нету, это же кори, это же пустыня. Как тут машины наши? Я не понимаю вообще. Газельки, запорожцы, наверное, бухлоны, эти пирожки. Да-да-да. Но в следующей серии будем выяснять, потому что сейчас мне неохота выяснять, кто это такие, были. А я понял, короче. Там быть, а нам сейчас будет кстати. Да. Сейчас, да. Когда готов, Хорошо. В следующей серии я буду готов, так я пойду. Я по пока нет. Пока, в принципе, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение прохождения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.